Всем привет, ребят! Сегодня вот, э, человек приехал, э, обновили ему прошивочку на ларгусе э, со 127 мотором э, или какой тут 129-й, 129 да. Ну, это 1, 6, э, 1.6, 16 клапанник с изменяемой геометрией, который стандартный. Там вот не гони сильно, там за вот тем мигающим там камера висит Прошивка на базе, предыдущая была на базе LE51, это на базе LE52 Которая не так давно вышла, я просто перекинул калибровки, кое-чего там причесал по мелочи Могу сказать, что LE5, ну, что там LE, что здесь LE, софт один и тот же, калибровки разные Единственное, над чем они там сильно поработали, это детонационными фильтрами. То есть там раньше были проблемы вот с этими детонацией, детектором и всей этой дребеденью. И теперь они явно сделали там все прямо ну, гораздо лучше, чем было. Ну, судя по визуально, то, что я там увидел. Ну и, может быть, что-то еще доработали, тех калибровок, которых мы не видим. Но так все как бы нормально ошибки, но ну, особых изменений они там не сделали но я внес некие коррективы еще дополнительные которые там накопились у меня с других автомобилей там свеста 16 и всего остального все не кстати вот погодка неплохая до налево, да, налево налево вот сюда вот ну и перенес сюда соответственно ларгусы ларгусы не часто приезжает поэтому как бы Поэтому я их, в общем-то, особо там не продлеваю, ничего не делаю. Но вот владелец позвонил, сказал, что есть что-то новое или нету. Ну, соответственно, я сел, поковырялся и на базе вот этой lv 52 все сделал. Она также двухрежимка, все то же самое, как и было. Ну, практически особых изменений нет. Единственное, только что непонятно, почему владельцы Лагусов не едут. Вот как-то удивительно. Вестоводы как бы очень часто подтягиваются, X-Ray, кстати, тоже не едут. И и Солярисом. Ну, я, правда, хундай Солярис особо не рекламировал и не кричал там. Но надо тоже заняться, начать прошивать их все-таки. Потому что все есть под них, и все, в принципе, готово уже. Также вчера купил модули на EMS-блоки. Это стоящие там на Renault всяких, не помню каких. Ну, суть не в этом, я брал именно под... 31,25, который ставится на вестах с вариатором. Опять же, весты с вариатором не приезжают, потому что они совсем новые. Никто, как бы, все боятся за вариаторы и все остальное. Но ну, все-таки время придет. Я думаю, что подъедут как-то. Ну, как-то подъедут, точнее. И заготовки у меня же прошивки в принципе есть. Могу сказать, что там ужасно все на экологию заточено. Из-за этого машина просто. Не должна в принципе ехать но надо испытывать потому что выпускать прошивку не испытанными нельзя ну вот катаемся проверяем все вроде нормально как бы вот как владелец говорит у него на трассе ты говорил сколько там у тебя 6 6 половиной, 6 и 6 но ну, на прошивке на заводской 72 74 было здесь все прямо на да. ну вот сами слышали, что все-таки расход падает, но при этом как бы нормальная динамика она не космическая там, не какая-то мы пробовали делали, она была быстрее и динамичнее, но какие-то подергивания аномальные, которые я не мог понять из-за чего ну каким-то макаром их решили, я даже сам не понял то есть надо более глубоко ковыряться, но не на ком испытывать опять же так что в принципе, все по Ларгусам готово, по 16-клапанникам, именно с вазовскими моторами уже давно, но, как всегда, жду всех на прошивку, кто хочет прошиться. Я думаю, что не пожалеете. Ну и, что тут больше особо говорить нечего. В общем, ходим под видео, контакт-драйв, колокол жмем, подписаться и все остальное. Ну и всем пока и до новых встреч.